Добрый день, дорогие друзья. Сегодня распаковка посылки с Алиэкспресс, вернее двух посылок с Алиэкспресс. Свитер и шапочка. Я хочу вам показать, в каком виде. Вот это пришла посылка. Скорее всего, это шапочка зимняя. Сейчас мы посмотрим, как она упакована, как она пришла. Так, где-то посылка шла примерно месяц отслеживалась хорошо продавец практически сразу в течение двух дней отгрузил товар ну а все остальное делал уже почты нашей и китайской вот пакет видно мягкий не помялся ничего с ним такого не случилось в дороге вот и судя по размеру Здесь должна находиться именно шапочка, вот она сразу видно какой-то такой мягкий-мягкий-мягкий мех. Она не объемная, хотя таковой выглядит, это должна быть вязаная норка. Ну, нет, продавец не подвел. Это действительно вязаная норочка. Натуральный мех. Немножко он отлежится, распушится, вернее, относится и будет более пушистый. Вот, складочки уйдут, немножко примятый мех. А в общем-то выглядит очень даже хорошо. Очень даже неплохо. Так, судя по бирке, это. У нас задняя сторона. Давайте примерим. О, смотрите, посадка достаточно глубокая, шапочка. Ее не надо натягивать. Смотрится она хорошо. Я довольна этой шапочкой. Вот. Немножко она проветрится. Кстати, запаха нет. Все идеально, все здорово. Так, ну надо быть аккуратной, потому что шапочка светлая. Поэтому майки яжик, скорее всего, минимальный, чтобы не испачкать. Ну или э, иметь э, жидкость для протирки меха, для того, чтобы убирать какие-то... Э, быть загрязнения небольшие если они вдруг возникнут чтобы это дело у нас не застаивалось ну вот такая шапочка мне очень нравится пушистая точно так как она презентовалась на картинке так следующее следующий я заказала свитер я хотела на AliExpress приобрести белый э, ангоровый свитер, но у того продавца, у которого была красивая презентация этого свитера, я не обнаружила отзывов. И побоялась, конечно, заказывать именно у него, вот, у этого продавца. А вот э, этот свитер я заказала у другого продавца и подумала, что он очень подойдет к этой беленькой шапочке но он должен быть не белый, а серый серый и достаточно пушистый было много положительных отзывов смотрите, какая картонная коробка в такой точно товар не помнется, не порвется ничего с ним не произойдет вот так он упакован так, открываем сбоку что тут у нас находится достаем ого-го ребята посмотрите в подарок еще и щетка для того чтобы можно было расчесать этот свитер то есть ухаживать за ним ух ты здорово она подойдет не только для О, ощущения приятные бархатистая такая щеточка. Подойдет не только к этому свитеру. Ребята, смотрите, здесь не только, но еще и вешалка. Ого! Вешалка. Причем плечики тут э, силиконовые. Видите, то есть свитер не будет соскальзывать. Бетли. Фирма Бетли. Кстати, это фирменные плечики той фирмы, где я заказала свитер. Мечта. Я всегда мечтаю о таких вешалках. Но я не видела, чтобы у нас они продавались. Так, здесь это аннотация. Аннотация к тому, как надо обращаться с изделием. Я его потом обязательно прочитаю на английском языке. Вот коробочки а теперь сам свитер фирмы беклей ребята это даже больше и лучше чем я себе могла представить ой какой он мягкий так ого смотрите вы знаете не колючий абсолютно очень мягкий очень приятный вот судя вот так вот не знаю, насколько он будет лезть или не будет лезть с него шерсть. Ну, немножко, наверное, пух вылезет первично, а потом, я думаю, он лезть не будет. То есть я вам рекомендую, рекомендую этого продавца. Смотрите, сколько подарков. Щетка, плечики. И вот с этой шапочкой это будет просто великолепный комплект. Ребята, и даже я нисколько не жалею, что свитер немножко темнее, чем белый цвет. Это Я так и заказывала его такого серого цвета. Но зато выигрышно будет смотреться кожа лица. Если взять белый цвет, то все-все дефекты лица будут подчеркнуты. А с этим цветом ваша кожа только выиграет. Ну, замечательно. Я рада, я довольна. Я очень довольна. Я очень довольна, смотрите. Вот так. Подначесали, подначесали. И вперед. Я в этом свитере не замерзну. Мне будет в нем тепло. И знаете, такое ощущение, что он греет не только тело, но и душу. Они стараются для нас кстати эта щетка будет очень даже пригодится для этой шапочки ее под хотя она и так выглядит великолепно великолепно у нас на рынке такая шапка стоит порядка 8 тысяч, вязаная норка вязаная представляете вязаная норка 8000 здесь же я купила ее за 4 ну, Можете посмотреть сами. Я ссылочки оставлю под видео. На этот великолепный свитер и на эту шапочку. Как раз у нас сегодня уже минус 12. Минус 12. Хотя солнышко еще припекает, но уже буквально через недельку эта шапка будет через две в самый раз. Всем пока! А нет, подождите, я еще примерю, и вы еще увидите кадры из примерки.